Меня зовут Илья Алябушев. Здравствуйте. Как и вы, я руковожу командой сотрудников и благодарю вас за интерес к теме победы над хаосом в работе с командой. Для меня эта тема очень близка. Я внедрил системную работу сотрудников и руководителей уже в 70 командах страны. И среди них есть советы директоров, коммерческие и финансовые службы, производственные и строительные подразделения, юридические службы, а также службы маркетинга и кадровые службы. Есть еще и проектные команды. Сейчас за две минуты я расскажу о первом и самом простом инструменте делегирования, который вы сможете применить уже сегодня на своей команде сотрудников. Тогда сотрудники, члены вашей команды будут понимать вас с первого раза и вовремя давать тот результат, который вы от них ждете. Вы скажете, что знали это раньше, но по какой-то причине не использовали. А в конце ролика вас ждет приятный бонус от нас. Итак, в чем две самые большие проблемы при делегировании задач? Нам почему-то кажется, что каждая наша задача самая важная и самая необходимая. А еще мы уверены, что наши сотрудники созданы для того, чтобы улавливать наши гениальные идеи и превращать их в осмысленные задачи. Это не так. А теперь, внимание, перед тем, как взять задачу себе в работу, перед тем, как делегировать задачу команде сотрудников, перед запуском нового проекта, остановитесь и ответьте только на два простых вопроса. Первый. Зачем эта задача нужна? На какую цель она работает? Почему ее необходимо сделать? Зачем она нужна для бизнеса, для всей команды, персонально для вас? И второй вопрос. Как будет выглядеть результат выполнения этой задачи? Конкретная картинка. Как можно будет понять, что задача уже выполнена? Даже когда совершенно неясно, как именно эту задачу выполнять, представьте, как вы будете ее проверять. И тогда исчезнут пустые непродуктивные задачи, тогда поручения станут четкими и понятными, и тогда станут прозрачны приоритеты выполнения задач. После того, как мы отбросим эту шелуху при делегировании, очень важно записать задачу с глагола, минимум на пять слов. А потом спросить у сотрудника, какой первый шаг он планирует выполнить, чтобы довести эту новую задачу до результата. Вы знали это раньше? Разумеется. Использовали на практике каждый день? Ну, вот практически каждый признается, что нет. Попробуйте сформулировать задачу по этим правилам. Напишите свой вариант в комментариях к этому видео после просмотра ролика, а мы дадим вам потом обратную связь тоже в комментариях. Конечно, этого мало для системной работы команды. Это только самое начало. Но вы дошли до этого момента, и я этому очень рад, потому что вместе с моей командой мы стремимся изменить управленческую культуру руководителей в наших странах. И чтобы поддержать в этом вас, мы дарим вам бонус. Это формула делегирования: как в четыре простых шага оперативно ставить задачи команде сотрудников и получать результаты в срок. Внимательно прочитайте четвертый пункт, потому что очень многие руководители его искажают. А также я приглашаю вас подписаться на наш канал. Каждый понедельник в 18.00 по Москве мы выкладываем новое двухминутное видео по управлению командой сотрудников в условиях неопределенности и хаоса. Напишите в комментариях, как вы ставите задачи, а мы дадим обратную связь. А сейчас подписывайтесь на канал и переходите за вашим бонусом. Вместе победим!